Папуля, мы тебя поздравляем с днем твоего рождения. Очень сильно тебя любим и от всей души желаем, чтобы все, что тебе сейчас нажелают, чтобы все-все сбылось. Папуля, я приготовила тебе стихотворение, не сама придумала, но все же. Свекра нынче, без сомнений, я зову вторым отцом. Поздравляю с юбилеем, чтоб держался молодцом, чтоб в работе уважали, но ну, а дома берегли. Ведь кому еще достался вот такой глава семьи? Все хозяйство, чтоб в порядке, и здоровье на ладу. Но обета и огорчений не идти на поводу. Папулечка, с юбилеем тебя. Счастье, здоровья, любви тебе, всего-всего самого хорошего. Шурик да, поздравляю с днем рождения. Желаю крепки здоровья! Не забывай мне привет, братик. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого хорошего. Любовь у тебя есть, счастье есть, радость. Но я хочу тебе пожелать вдобавок еще здоровья, здоровья и здоровья. Его никогда не купишь ни за какие деньги. Это самое главное. Береги себя. Мы тебя ждем, скучаем, любим. Приезжай. Дорогой Шурик, поздравляю тебя с твоим 55-летием. Это, конечно, неправильно, что сегодня мы не все вместе, и ты далеко от нас. Но я рада, что у нас есть сейчас такая техника, которая может все таки передать все эти поздравления. Мы увидим тебя, и ты увидишь нас. Но я надеюсь, на севере у тебя есть друзья, с которыми ты можешь отметить свой день рождения. Что пожелать тебе в этот день? Я желаю тебе много-много здоровья, выдержки, много сил, терпения и все таки уже добить тобою начатое до конца и доработать до пенсии. Ну, что значит 55 лет для мужчины? Это не так уж и много. Все основное ты уже сделал, Построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Так что тебе жизнь остается как бы уже и для себя. Это очень хорошо, что у тебя есть такое хобби, как рыбалка. Я желаю, чтобы на твою удочку попадалась только всегда крупная рыба. И еще без приманки, чтобы тебе на удочку попадалась удача, счастье, любовь. Я желаю тебе чтобы родные и близкие люди всегда только радовали. Я желаю тебе много добра, удачи. Мы тебя все очень любим, скучаем, всего тебе самого хорошего. Здорово, Шурик. Я член новой, семьи, новой, да? И меня зовут Рома. Жалко, тот раз я ездил туда с тобой, мы встречались. Ну, я очень хотел с тобой на рыбалку. Вот ты любишь рыбалку. А, главное, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самое главное здоровья. Вот ты, мужик, крепкий вижу я. я ну, главное здоровье. Если здоровье если все будет хорошо. Карабандаши, ты тоже наш. Шурик, поздравляю я тебя с твоим юбилеем. Желаю тебе семейного благополучия, здоровья, тепла, уюта, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы в твоей душе всегда пели соловьи. Удачи тебе и всех земных благ. Здоровья, здоровья и здоровья. Александр, поздравляю тебя с юбилеем, желаю тебе здоровья, всех благ земных тебе, не болеть, не забывать нас, быть жизнерадостным человеком, и главное всего, здоровья тебе человеческого, ну все, будем ждать, как приедешь, значит отметим твой юбилей. Здоровье, порядки, что ты не чихал и не кашля, порядки, что, что ты не выходил... Вануть, надо сапкой кутки. День и... рождения, Вануть. День рождения тебя. Извивают порядки. Дядя Саша. Дядя Саша, поздравляю тебя с днем рождения. Молодец. Шурик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого хорошего. Чтобы у тебя на твоем севере всегда была хорошая погода, больше снега, но без вета и температура относительная. Я тебе стишок приготовила, конечно, наизусть я уже не могу, но пусть годы пройдут загадания за о том, что прошло, не грусти, а с тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиду, прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровья не купишь нигде, пусть жизнь твоя будет прекрасна и счастье желаю тебе. Ну а подарок за нами. Дорогой, уважаемый дядя Саша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, любви и всего самого хорошего, чтобы ты никогда не болел, почаще был дома. Но в целом будет здоровье, все остальное будет. Поздравляю. Дядя Саша, от лица нашей семьи хочу пожелать вам здоровья крепкого чтобы у вас всегда вот ваши намеченные цели и планы осуществлялись, чтобы у вас хватало на все это сил, терпения, мужества своего, да, своей харизмы. Мы очень вас любим с днем рождения. Это Саша. Я поздравляю вас от всей души с днем рождения, с вашим юбилеем. Я желаю вам богатырского здоровья, чтобы оно никогда вас не подводило. Я желаю, чтобы все ваши мечты и желания сбывались, все цели были достигнуты, и все намеченные вершины были покорены. Я желаю вам простого человеческого счастья для вас и для всей вашей семьи, для всех ваших самых близких людей. Ведь невозможно быть счастливым, когда кто-то из твоих близких несчастлив. Я желаю вам самых верных друзей, чтобы просто во всем сопутствовала удача. Я желаю, чтобы на рыбалке всегда клевала. А даже если не клюет, то все равно всегда было клево. Я от сведущего вас обнимаю, целую и еще раз поздравляю с днем рождения. Пока. Дядь Саш, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого хорошего. Успехов тебе во всех твоих начинаниях. Побольше, побольше здоровья и крепкого семейного счастья. Мы тебя любим, уважаем за то, что ты у нас такой хороший. Еще раз с днем рождения тебя и всего-всего тебе. Александр, с юбилеем тебя. С днем рождения. Всегда удачно тебе, рыбалки. Александр, привет! привет. <связываем> Поздравляем с юбилеем 55 лет. Хорошая цифра, <связываем> замечательная. От нашей семьи желаем крепкого Ах! тебе здоровья, благополучия. А, ну помаши, дяде, вот. <связываем> успехов. Помаши, помаши. <связываем> Чтобы все-все все твои цели, мечты сбылись. Ну и, конечно же, много-много счастья. Целуем. Угу. Всего хорошего. Пока. Дядя Саш, поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам всего самого наилучшего и прожить еще столько же лет, сколько У -у -у. уже прожили. Каждый день встречай с улыбкой, выходные пиво с рыбкой. Крепкой дружбы можно сел, что всегда ты счастлив был. Санечек, дружище, поздравляю тебя с юбилеем, желаю тебе крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, всего тебе наилучшего, всех благ тебе. Юбилею двумя пятерочками тебя. Денег тебе много-много, чтобы домой приехал и больше не уезжал. Саша, привет тебе из Заринска. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья на отлично. Зарплаты приличной. Жены привычной. И жизни фееричной. Чтоб удача тебя не покидала. И рыба вот, вот такая, такая клевала. клевала. И чтоб нашел ты еще глюкало. В общем, до новой встречи. Пока. Пока. Саша, привет. Хочу тебя поздравить с днем рождения. Но, ну, во-первых, поблагодарить тебя за помощь, которую ты мне всегда оказывал, когда мне нужна была. Ну, конечно, по возможности, когда ты был здесь. Но самое главное сейчас, это хочу поздравить тебя с днем рождения. Вообще, забудь свой возраст, это же просто цифры. Не оценивай себя по годам. Больше смейся, забудь о плохом и люби. И будь счастлив. Счастье – это когда тебя понимают. Я надеюсь, что у тебя есть друзья, которые тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. Я думаю, что я знаю, что у тебя есть семья, которая тебя любит. И настоящее счастье – это когда любишь ты. Я верю и знаю, что ты тоже любишь. Так что тебя с днем рождения. Целую. Пока. Привет, мой дорогой. Когда-то, давно, года 30... Три назад ты мне сказал, что твоей любви хватит для нас двоих. И действительно, я ощущаю твою любовь и заботу на протяжении всего того времени, сколько мы с тобой вместе. Я ощущаю ту заботу и любовь, даже когда тебя нет рядом. Ты всегда в курсе всех дел, ты переживаешь, ты помогаешь мне и морально, и материально. Спасибо тебе огромное. Знаешь, здоровье не всегда приходит при помощи медицины. Большая его часть приходит от душевного тепла, спокойствия, мира в сердце и в душе. Оно приходит от смеха и любви. Я хочу тебе пожелать улыбайся. Улыбайся чаще, люби больше. И все твои начинания, которые ты будешь совершать, я обязательно буду поддерживать. Я буду всегда на твоей стороне. Ну и твое любимое хобби рыбалка, я также буду ездить, ездить с тобой. Это я обещаю, что в этом году мы будем с тобой на рыбалке обязательно. И я специально для тебя написала такое небольшое четверостишее, но уж не судите строго меня. Будь всегда здоров. Я желаю, чтобы солидным был твой жизненный улов. Пусть клюет большая рыба, пусть везет во всем всегда. Только радость и достаток дарит пусть тебе судьба. Приезжай быстрее, мой дорогой. Ну, а сейчас я хочу показать тебе твой подарок, который я приготовила. Сидя в бане, ты очень часто всегда говорил, вот выйди, выйди бы сейчас из бани и э, сесть в кресло-качалку, так, с кружкой пива, чтобы пенка была и с рыбкой. Вот, дорогой, смотри, это твой подарок от меня. Долгожданный, я его прятала все лето, но тем не менее он дождался заветного дня. И обязательно, когда ты приедешь домой, ты сядешь в это кресло. Я тебя очень люблю и скучаю. Жду, приезжай поскорее.